Булочка! Экзо забрали! Ой, хорош! Посмотрим за пингвинчиком Поставить там тоже марк Давай пингвинчик топчик нужен А минус один есть, минус второй должен был быть бы, но чуть-чуть на волосы уходит прям я на лол ХП убегает и не убежал. Минус 2 от пингвина. Красавчик. Грутосский, что ты себе в рот закидываешь весь стрим? Скучно ему. Это он показывает, что ему скучно. Или зевает. Легенды! Процентр. Просто деньги. С закончится Целем и прочитаю, они исчезнут -то все. -то все знаю, тебе, тоже надо, правда, лов тоже правда. Стану врать тем, за меня от тех, Давай, пингвинчик, нужен топ-палю басу. Как он, нашел, был, он тебя дымал так -то прикрыл, привез, Вы посмотрите, друг, это просто какой-то киберспорт. Она продает, но ему дымы даже помогли. Не, дед, не. Ты не видишь, как мне фонари этот в глаз светит? Я с таким освещением не могу сидеть. Может от этого нос чешется? Это Может у меня а аллергия это просто на него? Ты сегодня а у нас это тренинг? Доин-кот вылизывает бицуху. И почему-то бабушка не стримит. Или у меня не показывает. Не стримит. Кто не стримит? Не стримит, я все увидел уже. А то я думал, я опять от него как-то, каким-то чудесным образом отписался. Уже такое было. То ли меня YouTube сам отписал, то ли что произошло. Пингвина здесь зажали. Пингвину надо уходить. Валя ушел прям на лоу. хп. Просто Фантом за ним гонится. Фантом за ним гонится, но не за ним. Фантом сам тоже уходит. Опасно сейчас было. Два Фантома и он получается... Пингвин у нас... Как булочка. Экзо забрали. Ой, хорош! Ну вы посмотрите, как он забирает его просто фазумом, можно сказать, забрал. Просто в прицел зашел и забирает фантом. Экзо можно поднять. Но там. Так, да, другой фантом уходит, и как раз можно поднять. Экзо. Давай, давай, давай, давай, давай, братан, давай. Давай, пингвин, забирай его. Ну давай, ну есть, добил. Есть одно. А, я уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи. Уходи. Теперь остался Ми-9, которому сейчас в голову прилетит. Ну нет, ну, ну ты ну, должен был попадать. Еще одно попадание просто. Есть! Топчик от есть. Красавчик! Лучший! Легенда! Все. Ну а теперь ты сделал топчик, я тебе не женю.